Азовцы, все это делали азовцы. Они... Пришел этот э, азовский командир, чтобы там капошесть в подвале. Она увелась оттуда. Вот. А я не могу. Я шесть дней не ела и не пила. Я командиру их нему, говорю, я кушать хочу. Я шесть дней не ела, я тоже хочу. Я говорю, шесть дней не пила. я тоже не пил. Повернулся и ушел. А пришел он чеченец, говорит, что вы так долго не вылазите. Кто там у вас в подвале? Я говорю две курочки и котик на веревочке. Он говорит, а что вы так плохо разговариваете? Я говорю, потому что я пить хочу, где язык присох. Он отщаивает баклажку, а куда вам воду налить, а ведро в пустое стояло, я говорю ведро, он вылил все и вытрусил баклажку, пристегнул, а сзади четыре сопровождающие, они, он им говорит, смотайтесь и привезите бабушке паек, чтоб она поела, они через 40 минут танком приехали, привезли мне кашу гречевую с мясом, полную тарелку, и принесли буханку хлеба и плавленный сырочек. И он говорит, смотрите, сразу не ешьте, бы вам плохо будет, поделите. Я пять дней делила, и за счет этого выжила. И я пережила это все. И видела, какие чеченцы, какие бендеры, Я всех увидела. Увидела даже этих с бантиками, как они ДНРовцы. Они пришли, обнимают меня, тот несет мне тушенку, тот несет хлебушек, тот даже додумался конфетки принести, я их только в детстве ела. они такие полосатенькие, мармеладики. Говорит, бабулечка, мы вас в победу не дадим, мы вас защитим, Они я постреляли, Пускай стреляют. Нас ничего не возьмут. Мы заворены. Сидят, чай пьют. Они падают за воломы, шли их постреляли на лавке. Ой, не могу. А эти пришли с веревками, и все останавливаются возле моего двора. Потому что красные звездочки, они и шли на девятиэтажки, эти верхолазы. На веревках, чтобы их оттуда поскидывать чеченцам. Они там затаились, признаков не недальше они там есть. Только эти выбрали среди бела дня. Они их вниз поскидали. И один живой не остался. На танки приехали их забирать. Они все убитые валяются. Это ужас один. Которые погибли не за что, ни за что, разбито все, сколько страданий, сколько мук, это все, это ужас один, и вот это вот их еще жалеть, это еще их упрашивать, чтобы они там коридором вышли, да им жизнь здесь не давать никому, потому что они сделали. Я и раньше говорила, сейчас скажу. Если бы они встали передо мной, я их лица помню, которые стреляли. Две курочки убили у меня перед окном. Азоб? Что вы делаете? Что вам курочки сделали? Он поднял, то стрелял по курям. А потом поднимает автомат и стреляет на меня в окно. Но там уже не было стека Он очередь дал по окну. Это хорошо, что я вот так среагировала. Я увидела, что он автомат, я ж вижу, что он вот, вот такое движение сделал. Я нагнулась, а он очередь прострелял и это, побежал за курочками. А курочки не такие дурочки. Убежали, две стали живые. А двоих он убил у меня под окном, забрал и понес. О, по зов, по, по я, им, я сказала, что они вот это оживали, я бы их бы сама расстреливала. У меня вот тут жалости, ни грамма нету. Вот Фашистам? Столько.